Добрый день, уважаемые трейдеры компании AMarkets. на связи Роман Корнев и сегодня мы поговорим о том, как заработать на новозеландском долларе. Кстати, есть хорошая новость, на этой неделе будет повышение процентной ставки, об этом мы поговорим и о том, как заработать, собственно говоря, на этом повышении. Также разберем, как заработать на других валютных парах. Итак, поехали. Вообще, новозеландский доллар в целом находится в зоне разворота, формируется разворотная фигура головы и плечи, а до этого был восходящий тренд. Но я в долгосрочные прогнозы не верю. Давайте разберем поближе, посмотрим, на каких коротких движениях мы можем заработать. Все-таки я придерживаюсь скальпинга. Надеюсь, некоторые из вас тоже любят скальпинг. И посмотрим, как мы можем заработать. Смотрите, был, была линия поддержки. Потом эта линия поддержки отработала себя как зеркальная линия сопротивления, и теперь цена опять приближается к линии сопротивления. Если она еще раз до нее дойдет, вот наш один лучше видно, то здесь в районе разворотной точки я отметил ее синим квадратом. В районе цены 0.6313 можно будет ставить ордера на продажу и зарабатывать на падение. Можете заходить как отложенными ордерами, так и рыночными ордерами, смотря у кого как позволяет время. Досмотрите, до конца я расскажу о новости по новозеландцу и о том, на каких еще движениях мы можем заработать. Теперь давайте посмотрим другие инструменты, на которых тоже можно заработать. На серебре я увидел интересную картину. Мы видим, что серебро в таком нисходящем тренде, однако наметился разворот и если он продолжится, то в районе цены 22 578 мы можем ожидать на разворот, чтобы заработать на продаже. Давайте посмотрим H1. Здесь видно, что помимо того, что есть цена 22 578, также есть еще один уровень выше в районе цены 22 868. Это та самая линия зеркальная линия сопротивления, о которой я говорил. Так вот, если цена до нее дойдет, то мы можем здесь поставить ордер на продажу. А дальше, если цена здесь особо сильно не развернется и пойдет еще, но потенциал снижения у серебра в этой зоне очень хороший, то можем сделать усреднение. Усреднение можно сделать вручную, а также можно сделать его, например, моим роботом. Я сам делал робота для того, чтобы пользоваться стратегией усреднений, и чтобы не сидеть, не пялиться в экран. Поставили робота, сделали, например, у него... Расстояние между ордерами 300 пунктов. Вот здесь как раз между первой разворотной зоной и второй как раз примерно 300 пунктов. И все, он самостоятельно, если цена дойдет усредниться и закроется в Take Profit примерно посередине этих двух линий. Поэтому используйте усреднение, главное не забывайте про риск менеджмент. Кому интересно торговать моим роботом, обязательно переходите по ссылке в описании к этому ролику, на мой канал. И там пишите мне в телеграм. Если вы имеете счет компании A-Markets, вы можете при выполнении небольших условий торговать роботом бесплатно. Австралийские доллары выписывают вот такие интересные зигзаги. Он, кстати, хорошо отработал по прошлому моему сигналу от уровня 0.68. Обязательно подписывайтесь на моем канале. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выпуски, каждый понедельник я делаю. И если цена пойдет дальше, то в районе цены 0.6934 цена также, я ожидаю, развернется и можно будет заработать на снижение. Доллар и японская иена движутся вверх, однако любое движение вверх сопровождается, как известно, коррекцией вниз. И если цена пойдет вниз, то здесь ее ждет зеркальный уровень поддержки. Он совпадает с уровнем Fibonacci 23.6. И здесь в районе цены 133-134 можно будет покупать, зарабатывать на краткосрочном росте. Если же цена пойдет еще ниже, то здесь ее ждет классическая линия поддержки. Отсюда в районе цены 129.013 можно будет покупать, зарабатывать на росте. Евро-доллар движется вот так вот активно вверх. И поэтому думаю, что прямо в понедельник он может достичь уровня 23.6 Fibonacci. Это уровень сопротивления. Он уже зеркальный, он здесь отрабатывал себя. Поэтому разворот ему тут практически гарантирован. В районе цены 1.0709 можно ставить ордера. И зарабатывать на снижение. Полный обзор по другим валютным парам и инструментам смотрите на моем канале. Переходите по ссылке в описании. Но сейчас давайте посмотрим экономические события, на которых можно заработать на этой неделе. Так, понедельник у нас единственная новость. Это базовая кредитная ставка НБК. да, Это китайский банк. Правда, ни повышения, ни уменьшения здесь не планируется, поэтому ожидаем только увеличение волатильности. Во вторник единственное, на что стоит обратить внимание, это индекс потребительских цен по Канаде 16.30. В среду решение по процентной ставке новозеландского Центробанка. Кстати, я заходил тут на сайт Центробанка. Новой Зеландии интересная картинка. Знаете, на фоне моря такое спокойствие и вопрос «How can we help you today? Как же мы вам можем помочь сегодня?» да? Такая, знаете, клиентоориентированность. Не знаю, конечно, главное ли это в работе Центробанка, но у нас на сайте Центробанка нашего я такого не видел. Итак, ставку они повышают, и даже не на четверть, а на целый полпро... полпроцентных пункта. А тут, знаете, какой нюанс? Когда ставка повышается обычно на четверть, процента, да, вот мы видим, что 0,25. То это значит, что обычное движение, снижение или повышение, оно идет на 0,25 процента. И если мы видим, что следующее повышение не на четверть пункта, а сразу на пол процента, то значит что они как бы перепрыгивают, да? А это значит, что ставка с очень высокой вероятностью повысится. То есть даже если она не повысится до 4,75, то скорее всего хотя бы до 4,50 повысится. И это очень усиливает вероятность того, что она будет в любом случае повышена. Вот. А раз она будет повышена, то это может сильно повлиять на укрепление новозеландского доллара. Поэтому имейте это в виду. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм. Я стараюсь оповещать о таких новостях, и чтобы мы вместе могли заработать. Ну а вечером не проспите. В 22.00 публикация протоколов ФОМС. Обычно начинающие трейдеры, которые скучают за компьютером вечером, Иногда пропускают эту новость, особенно те, кто не проходил у меня профессиональный курс обучения. Уже под вечер их будет вот эта новость в 22 часа, разгоняя просто рынок и съедая депозиты начинающих трейдеров в жерновах рынка. В четверг индекс потребительских цен по еврозоне, а также ВВП по Америке. Ну и в пятницу стоит обратить внимание на ВВП Германии. Это может увеличить волатильность Euro. Вот такие экономические события на эту неделю и сигналы. Полный обзор смотрите у меня на моем канале по ссылке в описании. Желаю всем успешной торговой недели. Если было полезно, ставьте лайк. Торгуйте с удовольствием. Всем пока!